Всем привет! С вами Жека. И сегодня мы с вами будем сажать малину за моим домом. Там был раньше огород, сейчас там все заросло. Очень много травы. Аж в окна забивается. А вот лопату давайте возьмем. Нам лопата нужна. Побьем. Народ, газа на косилке у меня нет, поэтому придется все делать вручную. Берем вот так и.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 Хотя по моему телосложению особо и не скажешь. Похудел последнее время. Наверное, это все нервы и жизнь в городе. Ну что, народ, вот я накопал 20 кустиков малины. Чудо-ягоды, как я ее называю. Тут вот даже клубники немного накопал. Тоже можно посадить. Ну что, народ, приступим к посадке малины. Вот такой корень. В принципе, он целый. Не в принципе, а целый.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 очень сладкая и приятная на вкус скажем так нежная такая ее даже в принципе можно не мыть потому что я ничем ее не опрыскивал очень неудобно лазить по кустам с камеры но как я говорил в том ролике что для вас не сделаешь мои любимые зрители подписчики будущие надеюсь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 чуть не провалился, тут я как крот понарыл, я, микрофон запутывается в малине, вот я еще набрал, я знаю это любимое лакомство девушек, но ну, я не девушка, но тоже очень люблю, лучше на любви не похож, чем на девушку, наверное. Так, вот ну, еще нашел ягодку, -а -а. вот это уже, ну, тоже в принципе можно есть она очень спелая вот тоже такая вот. малина как кто-то поет по моему ванушки интернешнл или кто-то про малину малина извиняюсь за свой бас не певец я рэпер больше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 Берем вот так и ее. Самому смешно, на самом деле, что я делаю. Ну, надо же так с эту траву убрать. Дергать ее как-то, ну, тяжело на самом деле, потому что она уже метровая метровой вросла вся. Вот лопаточка я там так делал.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 И выложить для вас. Я решил снять процесс, чтобы вы не думали, что я позвал кого-то, соседа с газонокосилкой, и он мне все покосил. Я все делаю вручную, чтобы вы видели. Просто поставлю, наверное, на ускоренный режим потом, чтобы долго… чтобы видео недолгим было. Просто еще боюсь перерубить провода, надеюсь.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 охапки уже прилично накосил. вот сколько примерно я собрал видите да, сука, сено для кроликов будет еда в принципе половину я уже сделал осталась половина потом все равно я граблями буду расчищать Здесь все. Ролик, я думаю, приличный при по длине получится, потому что, ну, хочется его интереснее сделать, понасыщеннее. Ну что, народ, уже неудобно снимать. Там осталось чуть-чуть, сами видите, думаю, э, вы мне поверите, что это я все сделал. Э, буду я, наверное, пока отключаться. Э, э, увидимся с вами снова, когда начнем скапывать, сажать. Вер, вернее, мы с вами начнем сажать и скапывать. Также вот я убрал плющ сбоку дома который не давал дышать доскам обшивки этот ключ брал я в принципе работа вот не маленькая проделана вот она это скирда, сена вернее трава вот такой кстати у меня крыжовник растет видите да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 показываю, что вот я посадил марину опять же я ролики монтирую до 4 дней один ролик, поэтому где-то 10 дней прошло, видите, да, листики зеленые, не желтые, не сухие, стебли тоже, все здоровые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 Для них это очень дорого, а здесь я по ней просто хожу. И сейчас, конечно, она уже отошла, я приехал, ее уже не было. Сухие ягоды только, но я представляю, что было, когда она здесь не было. То есть, можно было, я не знаю, столько всего закрыть. Компоты, варенье, также и малину, в принципе, она как сорняк уже.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 Тут, наверное не все видно и весь процесс то что я делаю прежде повторюсь оператора нет вот так берем ее и присыпаем землей земля немного была показана бы косилка я покосил бы, бы весь сорняк до конца попадается в земле но это ничего страшного все перегниет Главное поливать обильно, что-то малина она любит влагу. Сам уже свою яму провалился, что вырвал. Вот так вот. Присыпаем. Палки я не буду ставить. А -а -а -а -а. Так ее думаю она. Там я также сажал без палочек с веревочками, чтобы не упала.